Всем привет, ребят! У микрофона снова Максим. И сегодня наконец-то вышло новое обновление с кейсом Грезы и кошмары. В этом видео я не буду все разумсоливать на 15 минут. Просто быстренько расскажу, что и как, и вы дальше пойдете играть в Roblox. Также в этом видео будет конкурс на 3 кейса и ключа для нового кейса. Чтобы поучаствовать, нужно поставить всего 1 лайк, написать любой осмысленный комментарий и подписаться на канал. Результаты будут через неделю в моем телеграме.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 красивый нож переходи по ссылке в описании или сканирую qr код и используй промокод game чтобы получить 20 монеток бесплатно обновление весит около 166 мегабайт вы просто не представляете как валф иногда меня бесит я в прошлом ролике про будущее обновление сказал что кейс можно было ждать в прошлый вторник или четверг я всю прошлую неделю не спал ночами, ибо знал, что оно должно выйти, однако когда и вторник и четверг прошел, я уже начал расстраиваться и один из моих товарищей сказал очень пронзительную фразу, ну ты же не знаешь в какой именно, вторник или четверг. И это так блин и оказалось, ValveTime меня как обычно переиграл и уничтожил, кейс вышел не в предыдущий четверг, а в этот по американскому времени. И вы знаете, Valve как и Россию. Умом просто не понять. Ладно, хватит жаловаться и давайте обсудим сам кейс. Он включает в себя 17 скинов финалистов из одноименного конкурса и ножи операции риптайт очка. Прямо сейчас кейс стоит около 10 баксов и получить его можно только в конце матча, играя в какую нибудь матчмейкинг или дезматч. Также, когда операция закончится, скорее всего новый кейс будет продаваться через главное меню, так как в файлах игры лежат фоны для магазина на месте где сейчас находится магазин операции, забавно то, что они обновили внешний вид кейса и ключа, так что видимо предыдущая стилистика была чисто плейсхолдером, который залили в игру случайно. Помимо этого обновили внешний вид бриллиантовой медальки Операции. и это абсолютно точно произошло благодаря одному из моих подписчиков, который постоянно придумывает всякие концепты и идеи для будущих обновлений CS:GO. Кризер запостил свой вариант в твиттере, он завирусился и на него даже ответила одна из разработчиков CS:GO. так что спасибо Кризеру за то, что медалька стала выглядеть хоть немного лучше. А Valve на самом деле могли бы и накинуть суточку другую за идею или хотя бы упомянуть в логе. Также, как и ожидалось, создатели скинов не будут получать ролти с продаж этого кейса и на самом деле это довольно тревожные звоночки для всего комьюнити, победители конкурса получили выплаты по 100 тысяч долларов, однако юридически права на их скины выкупили, когда во всех предыдущих кейсах скины как бы брались в аренду и за это выплачивались постоянные авторские отчисления. Проблема в том, что 100 тысяч долларов в виде роялти накапливалось буквально за пару месяцев в обычных кейсах. И просто подумайте, сколько авторы получают, когда и скины годами висят в игре. 100 тысяч долларов — это все еще огромные деньги. Даже создатели карт получают меньше половины от этого. Однако и кейсы со скинами сами по себе генерируют миллиарды долларов для Valve. Если они вдруг решили отработать новую систему в действии и все будущие кейсы будут генерировать не роялти, а разовые выплаты, комьюнити скинмейкеров просто взбунтуется. Можно подумать, типа вот, наконец-то все топовые скинмейкеры уйдут на покой и оставят место новичкам, но если вы считаете, что это хорошо, ваше суждение немного ошибочное. Есть несколько вариантов и все они плохие. Топовые скинмейкеры уйдут и общее качество скинов упадет, что скажется на оценки от комьюнити, топовые скинмейкеры не уйдут, а новичков будет не так много как раньше, потому что их уже не мотивируют такие большие выплаты, и в целом все от этого останутся в проигрыше, так как чем меньше получают авторы, тем больше остается у Valve. Понятно, что они разработчики игры, но блять, почему так нахуй? Ну и помимо кейсов, обновления завезли изменения на Insurrection 2, в целом там ничего особенного, просто прошлись мелкими изменениями по всей карте. Также вчера на моем канале вышло еще одно видео, связанное с будущими обновлениями CS бегом его смотреть, если еще не успели. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, увидимся!